Всем привет, ребята! Вы на канале Мастер Сегодня я вам поведаю недавние события в сфере технологий и игр. Хочу вас сразу же попросить поставить лайк и подписаться на канал. Не буду задерживать. Берите чаек, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Эпоха 4К и 60fps наступила с приходом нового поколения видеокарт Nvidia. Следующий шаг уже 8К и стабильный фреймрейм. Даже сейчас видеокарта RTX 3090 способна на это, но и с использованием технологий DLSS. Энтузиаст показал, что и без помощи нейросетей Nvidia можно добиться 8К, но тут уже идет речь о 30 кадрах в секунду. Тесты проводили в третьем Ведьмаке и Horizon Zero Dawn. Вместе с RTX 3090 использовался процессор AMD Ryzen. 50 x 32 гигабайта оперативки и ssd накопитель в обоих случаях загрузка видеокарты составила 100 процентов тогда как процессор работал от 2 до 20 процентов зависимости от сцены в третьем ведьмаке фреймрейт в среднем был больше чем в horizon zero down но меньше 30 кадров в секунду не было ни в одной игре на канале ютубера можно посмотреть и другие игры лучше всего себе показал battlefield 1 и dragon age inquisition тайтлы почти всегда выдавались Стабильные 60 FPS при 8К разрешении. Несколько дней назад Assassin's Creed Valhalla ушла на золото и в сеть появилась тона разного рода информации по игре. Игровые издания публиковали ролики про открытый мир, поселение викингов, снаряжение и прочее. Игра будет достаточно жестока, в ней присутствует расчленение, добивание и литры крови. Отключить все это можно в меню в настройках игры. Вместо вопросиков на карте будут разноцветные метки, чтобы сделать исследование мира еще более загадочным. В бою появились новые индикаторы атак. Красные нужно уворачиваться, желтые блокировать. Также у врагов появились уязвимые точки, выстрелив в которую можно нанести огромный урон. Лошадь можно улучшать у специального NPC, повышает уровень здоровья, можно научить животные передвигаться по воде. В руки можно взять парное оружие, включая щит плюс щит. Можно даже использовать два двуручных топора, но нужно прокачать специальные навыки. При исследовании мира можно наткнуться на экскалибур меч короля Артура. На главного Трое могут открыть охоту, Вальгала таких персонажей называет зелотами. Также у нас будут задания в поселениях. Всего в Ravenstorp можно построить около 20 зданий. При переключении на ворона можно узнать подробную информацию о каждом сооружении. В собственном поселении можно построить центральное здание, сооружение для настройки внешнего вида и снаряжения наемников, здание для усиления личного снаряжения, здание для улучшения корабля и настройки его внешнего вида. Есть фермы для увеличения здоровья. Для особых членов поселения есть специальные апартаменты. Очень надеюсь, что игра не будет похожа на Одиссей, в которой главный сюжет строился на банальной месте. Выход Assassin's Creed состоится 10 ноября на PC, PS4, Xbox One, Xbox Series и 12 ноября на PS5. Энтузиасты обнаружили в базе данных PS Store первые игры для PlayStation 5, ремейк Demon's Souls и Человек-паук Miles Morales. На большой поток информации рассчитывать не стоит, но кое-что все же узнали. К примеру, размер клиента Demon's Souls весит 48,5 гигабайт, а новый паук 56 гигабайт. Скорее всего, в ближайшее время мы узнаем о большем количестве клиентов игр для PlayStation 5. Вместе с этим в базе нашли постеры, иконки и даже музыкальные треки игр. Скорее всего, треки играют на фоне, когда выбирают иконку игры. Выход PlayStation 5 состоится через месяц, 19 ноября. Фил Спенсер рассказал, что у Xbox Series S будут преимущества перед Series X, несмотря на то, что она считается младшей консолью. По словам главы Xbox, некоторые игры она будет загружать быстрее старшей версии. Никаких конкретных тайтлов Фил не назвал, но речь идет про загрузку графики с более низким разрешением. Возможно Фил намекает на инди и некоторые старые игры, которые будут доступны в Xbox Game Pass. В этом же интервью Фил рассказал о том, что игры бесезда могут стать эксклюзивами экосистемы Microsoft. Xbox Series X и S стартуют в продаже 10 ноября. Ждать осталось недолго. Ведущий инженер PlayStation 5 Ясухиру Aatori в интервью с Fogamer рассказал про интересную особенность следующей консоли Sony. Помимо аппаратных средств производительности, в консоли предусмотрен динамический контроль вращения кулера. Внутри консоли установлено 4 температурных датчика, 3 находятся на плате и 1 встроен в процессор. С их помощью компания будет собирать показатели во время игровых сессий, чтобы с помощью обновления изменять параметры консоли. В будущем для консоли будет выпущено множество различных игр. Информация о поведении APU в каждом из игр будет собираться. Как сказала Sony, мы планируем проводить оптимизацию скорости вращения вентилятора, основываясь на этих данных. Например, если при игре в Cyberpunk 2077 температура процессора и консоли в целом будет серьезно повышаться, Sony узнает об этом. Тогда компания изменит скорости вращения кулера для лучшего охлаждения консоли. Продажи PlayStation 5 стартуют 12 ноября в нескольких странах и 19 числа в остальном мире. Напиши в комментариях, какую версию консоли ты будешь покупать и почему. На этом у меня все. С вами был Владислав. Если ты узнал что-то новое, то поставь лайк и подпишись на канал. До следующих новостей.